Но потому как ты, не зная своего Бога, уже точно вычисляешь ваших общих врагов, это говорит о том, что у тебя есть шанс его понять, его постичь, его предвидеться. Да? Вот, например, возьмем нашу любимую скандинавскую мифологию. Вот есть два бога, Химдаль и Локи, если читали да, мифы, именно они вдвоем схватились на рогнарек, они друг против друга выступали, хотя принадлежали оба к. Асгарду, да, ну вот Во время Рагнарк они стали противниками друг друга. Почему? Потому что они были носители двух разных идей. Хемдаль, учредитель кастового общества, это он разделил всех на касты, определил четыре касты, а Локи а, противник любого четкого, четких границ, любого четкого определения. Он говорит, всякий имеет право, пусть попробует, а вдруг получится. А Химдаль говорит нет, родился Трелем вот и живи Трэлем до конца жизни. Родился Карлой, вот и Карлой и живи. Родился Ярлом, будь Ярлом. А Локи постоянно провоцирует, он говорит, почему Карл не может? Ну и Карл может стать Ярлом, дайте ему дадим такую возможность, говорит Локи. Химдаль говорит нет, поставлено по закону, все. Иначе в противном случае мы не сможем контролировать этот процесс. Есть программы для Ярлов, есть программы для Карлов, есть программы для Трэлей, есть программы для Конумов. Всё, достаточно. Достаточно. Если сейчас эти программы, жесткие границы между ними нарушатся, если они перепутаются, мы не сможем контролировать результат. А логика как раз и делает так, чтобы они не могли контролировать результат, значит усложняли систему контроля. Понятно, что они вышли друг на друга, потому что не потому что они мешали, а потому что они представители разных идей. Один демократия в лучшем виде, да, каждый имеет право, а другой жесткое кастовое общество, как кантоны в Швейцарии. Вот так и больше никак. Понятно? Да? И именно в Роднорек именно они схлестнулись друг с другом. Именно друг с другом. Локи не, там, не с Одином со своим побратимом, да? ни да? с Тором, ни с каким-нибудь другим, именно с Химдалем схлестнулся, доказывая друг другу, чья правда правдивее. Оба умерли. В общем, если, если, говорить, умерли. если говорить о результате, оба умерли.